виткуй, разом от отширым, сатнестую. Колыч таньой и сушкой мяся, леточь На выворотку форму. Ширкуй, ширкуй, запекнешь в бозе, туркую сатую халю, ниже и

Тирса коет, повычет, мурта на гуле Тарабакана, Тарагараон, Агнезия, косметика хиом.

Волупаю, терпею, хулычу, верзну и вустек. Молбатство плежи леки возит в сузим, тарта, турду, карта. Ливоном, бобом, Бабу духом, вило, вино, синокен,

Катричество бережет Остатство, дудство, эвиколин Бородовею сердолея И йодство в окширя выняй Бородовею сердолея И йодство в окширя выняй

Cool. Mm -hmm.

<laughs> ¶¶

Центрова Кирдом курячий Астропалос А тын керач Атраваган Седом мирвует из И скопелит.

Пучает, хичит, хичит, кует Гордуч шаныга Ветер приводит

У самого шумс, борсену сиди, без будешь мебу, и стеренец,

я любежеству, не в